Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами Витуся. Я вам хочу побольше рассказать о рационе Амадина во время выкармливания птенцов. Что для этого потребуется? Так, вот мы видим нас мальчик. Он сейчас сидит, греет птенчиков. Потому что это очень важная часть высиживания птенцов. Птицы не должны оставлять надолго, поскольку малыши еще не могут поддерживать самостоятельно нужную температуру тела вот маленькие там мы видим малышей они, у них еще легкий пушок они вылупляются уже сразу такие пушистенькие потом они будут линять станут серенькие а после уже приобретут э, окраску взрослых родителей мальчики и девочки будут просто более светлые в отличие от родителей, и без счетчик. А по после второй линки уже будут э, точные копии своих родителей. Птицам во время выкармливания птенцов обязательно надо включить в рацион э, продукты, содержащие большое количество кальция. Ну и во время откладывания яиц тоже в рационе должно присутствовать большое количество кальция и белка. В рацион надо вводить продукты животного происхождения. Мы видим сейчас девочка кормит птенчиков. Они уже начали пищать. Вот. Итак, что же надо давать птицам из продуктов животного происхождения? Это творог, ошпаренный или вареный фарш. И яйцо вареное в крутую. Обязательно нужно, надо давать и белок, и желток. Птицам обязательно надо давать большое количество фруктов. Специальные. Добавки это может быть э, смесь э, кальция. Можно просто ну, вот, вешать камушки и добавлять им э, в еду песок специальный э, с, с, с большим содержанием кальция. Фрукты и овощи должны обязательно присутствовать в рационе наших пернатых. Хочу обратить ваше внимание, что вот на горлышке у птенцов мы видим такие желтые выступы. Это зобики. С помощью них мы можем определять, накормила самочка птенцов или нет. Когда птенец сыт, зобик на его шейке становится желтым и раздутым. Чем старше становится птенец, тем больше самка начинает его кормить, увеличивается доза пищи, и зоб становится все больше и больше. Многие заводчики и любители в первое время боятся и не знают, что делать с этим зубом, если он очень большой и он кажется очень тонким. Но на самом деле это ничего страшного. В природе так и должно быть. Родители сами выкармливают своих птенцов. Ну, иногда бывает такое, то, что Амадины не кормят своих птенчиков. Но иногда бывает то, что первые 12 часов Амадины не выкармливают своих птенцов, но это нормально, поскольку у них должна еще сформироваться пищеварительная система. Но у них не до конца еще приспособлена для переваривания пищи. Если после э, прошествия 12 часов птицы так и не начали кормить своих птенцов, их придется выкармливать искусственно. Для искусственного выкармливания надо будет приобрести в зоомагазине специальную смесь. Э, смесь может быть... Э, в принципе, любой, но желательно для, для выкармливания птенцов мелких птиц. Смесь надо бы давать из маленького шприца или из пипетки. Ну, я пока еще не сталкивалась с тем, что птицы не кормят своих птенцов. Слава Богу, пока мои мадинчики всех хорошо кормят. Обязательно в рационе птиц должна присутствовать вода. Что хочу сказать по поводу высиживания яиц. Амадин должны постоянно сидеть на яйцах. И чем они могут сесть не сразу, не с первого яйца, например, с третьего. Это нормально, поэтому не пугайтесь. И бывает такое, то, что птенцы не сразу вылупляются. Или могут вообще не вылупиться. Но при том при просвете мы видим, что внутри есть птенец и яйцо оподотворенное. Что может стать причиной невылупления птенциализ гнезда? Ну, в первую очередь, это какие-либо врожденные патологии. Но в случае, если вы уверены, что птенец был здоров, бывает такое, -то, что влажность воздуха в квартире очень низкая. Скорлупа становится сухой, и птенец не может ее пробить. Как с этим бороться? Ну вот, я оставила просто обыкновенный увлажнитель воздуха, и он у меня работал в течение дня. На ночь я его выключала. Ну, когда появился первый пенец, увлажнитель мне пришлось убрать, поскольку птенцы и так не могут поддерживать э, температуру тела хорошо. А еще, если на них будут попадать капельки с увлажнителя, они могут вообще совсем сильно замерзнуть. Ну, пожалуй, это все, что я вам хотела рассказать о содержании мадинчиков. Всем спасибо! До свидания. С вами была Витуся.